всем здорово 88 тысяч, да перед этим роликом хочу сказать спасибо админам гагадропа за то что они спонсируют ролики и помогают записывать такой контент поэтому ссылочка и промик на их сайт будет находиться в прикрепе а мы начинаем конечно же ну, с бесплатных кейсов сразу покупаем 8 бесплатных кейсов так эмочка это все понятно ну буст баланса он полезен блять у приз ясно сразу ложь кстати 8к неплохо в миллион раз скажу что мне пишут типа ой блять тебе подкручиваю я не скрываю то что с сайтом мы работаем и я оставляю ссылку. Я этого не скрываю и говорю напрямую. Но а, скажу по факту, что подкрутки никакой здесь нет. Вот этот кейс стоит 10 тысяч рублей. То есть вы закинули 10к, можете его открыть. И выпадают скины, которые стоят 8 тысяч рублей. О а, какой подкрутке может идти речь, я не знаю. Ну и плюсом с дорогих кейсов, да, самых дорогих. Кстати, можно открыть кейс за 100 тысяч и с этого начать ролик. Да, здесь есть кейс за 100к, давай мы это и сделаем. Ну и вот открыв вот этот кейс, мне ни разу в жизни не выпадало самый, ну не выпадал сюда самый дорогой скин. Хотя, сколько этих кейсов я открыл ну вот пожалуйста убийство да хорошее док доказательство тому что ну 28 тысяч как бы 88 было на балансе и вот о какой подкрутки может идти речь ладно ножевые кейсы в любом случае блин давай по одному я надеюсь что бабки останутся потому как мы сейчас слили шансы в говне ну наоборот шансы у нас в топе и должно что-то падать ну пожалуйста бродяга блин ну, это кал, откровенно 8 тысяч или сколько 31 тысячу блять нормально слушай неплохо я думал будет меньше сразу три ножевых кейса жестко балика мало но блять ну это говно, ну типа бля, мы купили всего лишь один кейс. Ну и вот, вполне логичный вопрос назревает. Ребят, о какой подкрутке может идти речь? Ну вот, ну серьезно, посмотрите на... Ну это реальные шансы, бля. Ну, как бы откровенно говоря. 88 было, ну половина балика срезалась и что-то больше сайт не ведет. Это реальные шансы. Поэтому вот, ножевые кейсы вы любите смотреть, я это понял со времен форса, поэтому, ну, блин, сниму для вас ножевые кейсы. Раз вы реально это любите смотреть, почему нет? Главное, быстро с этих ножевых кейсов не уйти на три веселых. Как говорится, когда вся грязи народного суда моей души и жизни докучала. Я послал всех с радостью туда, где нова сажа блять, брала свое начало. С 4 тысячи, я уже хотел сказать 45, бля Конечно. Не знаю, что делать с Баликом, 25 тысяч. На апгрейды сейчас идти, ну, блин, я не знаю. Такое ощущение, что тут шансы апгрейдов и кейсов не подвязаны вообще никак, и рисковать я особо не хочу. Но, блять у меня откровенно непонятно шансы в говне. Почему? Э, хотя открыли кейс за 100 тысяч, ушли в минус, причем солидный минус, и как-то сейчас сайт э, вообще ни разу не себя. ко мне ведет, но это 1012-10. 14, блядь, нормально. Ну, с тем учетом, что 88к было, сейчас 22, нифига это не нормально. Я надеюсь, что какой-нибудь нормальный нож, блядь, ну какая сажа, куда? Мы сегодня хотели миллион ножевых кейсов открыть, а что дропается, это как бы сколько 10 ножевых кейсов, блядь. Ну, не серьезно, вообще ни разу не серьезно, ручная роспись. Это, кстати, неплохо, это 8 или даже 9 тысяч рублей, блядь, ну... А, 22, ладно, ну там спасибо. Только ка два кейса, блядь, на наверное, это реально глупо, ну, но... Балика-то нету, но легенды, бля За 80 тысяч рублей, найс Человек вообще не знает цены на, на ножи Но я, знаете, старовер, если я вижу легенды Я думаю, что это сразу много баланса Ну, увы, ах, работает все по-другому Сажа, блядь, пожалуйста, коготь, они же дорогие Всегда, скажите, что это 5 тысяч стоит А 18, ну вот, да Керычи всегда дорогие, когти всегда дорогие Это норм, ну вот в такой тенденции Дальше бы продолжался дроп сыпаться И вообще было бы круто, чистая вода, охотничий Ну, тысяч 98. 8, тысяч Ну вот, окей, цены этих айтем я знаю. Дальше как оно пойдет, вообще без понятия. Ну ладно, живые крутятся пока. И заебись, стой, пожалуйста, блять, ну почему он <годился> горит, бля, реально горит. Ну как тут ну 9000? Ну как гадроп. Ну, бля, ну куда мне это? Начиталось, все было, 100К с бонусными кейсами. 88 на балансе изначально. Ну и что это за дела, бля. Ну серьезно, ну горит уже. Где скины, бля? Ну что это такое? А, ладно. Зубти Патина, бля, ну стоит. Найс, Патина, это хорошо. 20-30, 22. Делаю ставки. 22, 28, бля. Ну, 20, 20, 30, как я и говорил. Я не буду крутить по несколько кейсов, потому что несколько... Кейсов говорят, сразу пошел отсюда нахуй. Мне оно не интересно. И мне такое, блять, ну, ну горит жопа. Ну где нормальный нож за тысяч 1050-60-17 тысяч. Это окуп, ладно, чё ныть-то, блять. Мне интересно, сколько мы на ножевой истории продержимся. Не хотелось бы, чтобы ролик был ультра коротким. Но даже если он получится короткий, я выложу все так, как есть. Это реальные шансы. Ну вы это сейчас видите. Ни о какой подкрутке речи идти не я говорю объективно сейчас. Кстати, лор, здравствуйте. Это много денег не говорит что он 1008 стоит но это же бред 11 блять почти даже кейса купили ну мало блять мало давай сажа блять какой-нибудь что на давай сажа патина блять нормально пойдет блять куля пойдет тычковая патина блять то что доктор прописал а прописали человеку въебало прям с ноги ну ну не скины это ну мусор откровенно блять вороненная сталь ну Куда ну, это блядь, ну что это такое? Ладно, давайте, будем просто надеяться, нож за 30 тысяч. Ну жопа горит, очень быстро слили. Я думал, хотя бы топ-кейс, блядь, что то даст. Да, ну вот, Сажа Навах, здравствуйте. Конечно, вот это, вот это, то, что нужно. Каких-то, блядь, когтях, а, кирочек мечтаем, это все, это все мечты. Вот Сажа, да, это уже реально автотроника. Нож красивый, но дешевый. Кстати, удивительно, нож реально очень крутой по моему мнению, но особо больших денег он не стоит. И спросом как таковым не пользуется. Вопрос извечный, почему? блять ну вот блять ну чё это такое ну у меня реально подгорает блять 17 тысяч, окей, неплохо чё то я э, зря быканул получается ну что неплохой в целом 17 к стоит Саша, давай, блять вот почему почему О, она не я блять ну чё это чё это как блять ну как Ооо, пацаны блять что делать де фармить бабки хансман лор это неплохо это это живем живем небольшой сейф и пойдет но живых кейсов планировалось много. Вот реально, как будет, так, блядь. Ну да, ну ультрафиолет. Ну почему? Блядь, почему выпадает лор? Ёбаный в рот. Ну почти Просто это минус 80 на ровном месте, блядь. Как же? Ну, блядь. Какая африканская сетка, гага дроб, блять! Ну что это такое, блять? 17 тысяч остается. Ну что, блять, со мной не так? Ну давай зуб тигра какой-нибудь. Убийство, блять, пожалуйста! Найс! Это сейв. 24 тысячи, уже 28. И то хорошо. Можем даже шикарнуть немного. Два кейса открыть. Два. Блять, хорошо. Ну вот же оно. Ну было, блять, где-то рядом. Три кейса, давай. Давай, под сейф. Есть реально. Но ну, ну это, блять, плюс на жизнь, сука. Какие? Где, блять, Джек пот почти мог забрать из трех патиновых ножей. Ну ладно, хуярим по три штуки. Че нам, блять? Че нам? Ну да, вот, вот наш дроп. Вот он, блять, давай, еще какую-нибудь хуйню. Ну, бля, ладно, пойдет. 39к. Потратили мы 38. Ебать, мы ушли в плюс. ГГ-дроп где? Ой, хорошо, блять. Хорошо, если бы он два. А, он нормально стоит, и мы почти даже не въебались. Ну ладно, пойдет. Хочется выбить что-то больше, чем просто муравей. Ну, что это за хуйня? Блять, нормально, гамма-волны в 20 тысяч, заебись А мы реально так очень долго могли бы открывать по три кейса Я хотел сказать сейчас, что можем даже три кейса открыть Но хуй там плавал, 27 тысяч нормально 35, мне интересно, как вот, как реально долго мы на этих ебучих ножевых кейсах продержимся Самое интересное, что, блин, самое дорогое по итогу выпадет а, сейчас самый дорогой нож, который можно найти на маркете Это вроде бы как бабочка, статрек, мраморный градиент Ну, если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться Третий, блять, ну мог джекпот сорвать А, подожди, а, подожди, На най мы бэкаем баланс. Гагадроп начал возвращать проебанные откровенно деньги. Ну, нормально так. Это хорошо, это хуево. А, здесь, блять, тоже заебись. И, и нормально, и нормально, и, и, и 66 тысяч. Давай так дальше. Давай, дальше. Такой же тенденции будет заебись. Может, еще один дорогой кейс, даже откроем, чтобы разбавить Наживы, блять. Ну нет, ну блядь, бабочки, ну ты, ты, ты, ты что ты делаешь? 76 тысяч. Ну все, пацаны, гулять, да, блять, гулять. Давай. Сувенирный кейс. Конечно, ролик называется Миллион ножевых кейсов, но сувенирным можно, можно, можно разбавить. На гагадуров бэкнул деньги, блядь, заебись. 108 тысяч. По факту... Ну ладно, хули, я говорил, что будет миллион ножевых кейсов. Но в одном моменте прорвало жопу откровенно, потому что... Ну нихуя не падла. Ладно, еще 5 ножевых, ибо ролик, все-таки миллион ножевых кейсов. Можно еще было один открыть, блядь, хорошо. Вот это... Это вкусно, это охуенно. Мы, конечно, ушли в минус, блядь. А давай-ка мы еще один сувенирный за 100 тысяч пизданем. Вот ты пизданешь лайк мне, да, на ролик, а я... Ай, какая красота, я открою один сувенирный кейс Вот сейчас, да, ну наклеечку-то Ну наклеечку, ой-бой-повар Вы писали, что не голографическая дешевая, но тем не менее не, денег она стоит Блять, ну все а, Красота, че 325 тысяч. Охуенно? Мне кажется, да, блядь, на, этом, на этой просто шикарной ноте можно закончить ролик. Вой, минимально VR, собственно, 325 тысяч. И вообще можно ебануть контент и пиздануть его контракт. Кстати, реально, напиши в комментарии надо или не надо. И вот, ну, я хочу сделать контракт дорогой, и, и, и типа из вот такой хуйни. Не знаю, что из этого выйдет, но было бы пиздато. По итогу, было 88 тысяч, сейчас в инвентаре вой за 325. Фактически это x3, ну, от бонуса. Кейсов, да, понятно, было сотка В общем, да, и типа 324 В x3, как бы мало, блять, но даже На Казик контенте, мы делаем x2 И кайфуем, да, на твиче, кто не знает, что идут стримы Они там, блять, идут, кстати, есть Перчаточный кейс, они стоят дороже, можем Также сделать грязь, в общем, я реально Надеюсь, что вам понравился этот ролик От человека человека Непосредственно меня, на этом все, это был я Не забывайте меня, и спасибо, что Вы меня не забываете, и увидимся До новых встреч, пока